Христианин, дорогие братья и сестры, есть небесный покровитель, именин так называемый. Это день нашего святого, топ в честь кого Есть еще общий именин у нас. Это 21 ноября, когда мы чтим Архангела Михаила всех сил бесплодных. Поскольку каждый христианин есть свой ангел-хранитель, то мы тоже именинники в этот день. А есть еще один день именин всеобщий, это сегодняшний день. Он как называется когда календаре? Неделя ком, А Вот мы с вами сегодня все именинники, потому что мы все расслаблены. Духовно, конечно, интересно. Я рад вас поздравить этим именинникам, да? Но это печальный повод. Но по сути, так оно и есть. Все мы с вами такие очень расслабленные христиане. Если мы с вами почитаем житие мучеников, вот вчера четыре памяти великомучника Георгия. Так это человек из стали был сделан. Ну, все имел, и полководец величайший, правая рука Диа Татьяна одна из, там, огромные перспективы, он мог у императора, в принципе, быть, вот, молодой, кровь с молоком, прям вот, все в жизни есть, и все бросил ради Христа, и пошел в страшную участь. и стал бы никомучеником Георгием. Вот мы с вами не такие, к сожалению, мы сегодня расслаблены, вот сегодняшнее евангельское чтение, это пятая глава Евангелия от Иоанна, когда Господь исцеляет человека, который, просто вдумайтесь, 38 лет находился в расслаблении. 38. Тоже хороший опыт. А, так, что говорит? А, Прославленно, про насленно, да? Значит, продолжим. Да. А, и вот этот прославленный 38 лет лежал в Лешку, никто не мог его. Значит, с, лежал около у водоема. Есть такое, по-моему, пророка Еремии, если не ошибаюсь сейчас, по Еремии все-таки. Господь побелевает этот источник открыть. В житии пророка Иеремии есть такой сюжет, когда Господь побелевает ему этот источник открыть. И тогда вот этот источник появляется, и со временем этот источник стал называться, он был построен у овечьих, купе, у овечьих ворот. Что это за ворота такие? Это ворота, через которые вводили овец на жертвоприношение. Когда люди приходили в город Русалим, в жертву принести Богу, то они этих овец омывали, чтобы они были чистыми, и их уже чистыми вводили в город Русалим, и там уже храм Русалимский, и там уже, так сказать, жертву приносили. И вот в этом водоеме, какой-то раз, какое-то время, не понял когда, проходил ангел, есть предание, что архангел Гавриил, и вот он как вот, знаете, вода кипит, видимо, как-то так. То есть люди это видели, тут же бросались с воду, кто первый влазил, тот получал полностью исцеление. И вот этот расслабленный 38 лет лежал, никого не было у него, чтобы того исцелил, вот, и вот и он, После этого Господь увидел Его, разжалился над Ним, Его исцеляет. В общем, как исцеляет? Вот эти, самые расслабленные, не искал, он не видел, может быть, не верил во Христа, не знал, кто такой. Поэтому Господь сам, знав, что он болеет 38 лет, у него спрашивает, ты хочешь ли быть здоровым? Какой-то странный вопрос можно спросить, как? Кто не хочет 38 лет приезжать, в лежку и не быть здоровым? А на самом деле, очень актуальный вопрос, потому что лично мне тоже знакомы такие люди, наверняка вы знаете знаете вот такие вот, вот такие вот полуколейки, они вроде живут, побираются там, как один батюшка из из первого рассказывал, сам, что он небесный, у него был такой случай в его жизни, он рассказывал, что у них там в Москве тоже там много нищих и он подходит, когда мы нищие, говорит, слушай, давай мы тебя устроим, мы тебе помоем бесплатно, Ведь мы тебе работу дадим бесплатно, то работа, кто, кто трудись. Без сказать, куда бедно, куда кое кровать мы выделим, будем платить деньги, только работы. А он говорит, ты зачем? У меня все хорошо. Ты говоришь, какие своей дорогой Я, говорит, зарабатываю больше, чем ты зарабатываешь. То есть есть такие люди, которым комфортно жить. Они могут болеть, ну, и, и такие болящие тоже есть. Вот они сейчас все-таки все тянут, свою лямку, все на всех жалуются постоянно, все виноваты у них. Вот. А спросили, ну ты что-нибудь сам сделаешь, давай там кто-то... Фискупору заменишь, хоть какой-то минимальный. Он говорит, да зачем? Зачем? Человек настолько превкарь свои болезни, и он видит, что когда он болеет, все к нему бегать начинают, светиться. ему вот только болеть остается вот. А и такие люди, как бы, не нужны сцене, А это говорит, что это три это конечно, Господи, хочу. Но нет человека. И вот сегодняшнее вангельское решение, дорогие братья и сестры, это, это еще про то, что так часто в жизни бывает, что мы живем как-то у нас тех людей, которые могут нам помочь. Нету человека, который меня бы вот, взял бы и исцелил. Бывают в нашей жизни такие ситуации, когда ты как-то вот как, в чем-то нуждаешься, вот, но нету близкого, нет опоры, нету каких-то вот родных родственников, которые могут тебе помочь. Поэтому это евангельская, прища, это евангельская история про нас с вами еще и в этом, в этом отношении. Мы тоже мало помогаем, к сожалению. Вот. Ну, дальше Господь говорит, значит, берется у постель, вставай иди. Очень удивительная реакция этих самых фарисеев. Они увидели, субботу, да? Господь, что этот человек идет с кроватью, значит, они мимо этого человека ходили сто раз на дню. 38 человек лет жил в таком состоянии. Кто-то родился, а он уже лежал больным. Вырос, он еще лежал больную, женился, детей родил, внуков дождался, а он до сих пор не жил. 38 лет, это же целое какое-то полтора поколения. А учитывая, что в ту эпоху женились раньше, 15-15 уже женились, замуж выходили, то считает целых целое два поколения. Что 15 стал отцом, 30 стал дедом. Это, по такая реальная история. И вот тебе 38 лет, и вот он идет, и люди говорят ему, кто ты, а зачем ты постелился? Вот нормальная реакция на мальчика какая была? О, о, ничего себе! Вот представьте, что здесь у Макарова был бы человек, который вот так вот значит, всю, всю жизнь 38 лет коллегами стоял, на костылях, милость просил. А потом хоп, он в храме видели, без костылей. Что бы сказали? Слушай, расскажи, что случилось, как так? Значит, что произошло? Скажи, кто тебя исцелил? Кто это врач такой замечательный? Вы тоже хотим хотел? Помоги! Ну, вот. А они а говорят, нет. Он а сказал, они сказали ему, кто взял твою постель. То есть, настолько было нужно быть, не знаю, даже слов не подберу, подберу нормально, литературу, чтобы выразить эту всю, так сказать, упрямость этих людей, фарисеев, чтобы они так реагировали на такой явной Вот он не знал, кто ты сделал, сказал человек имени Иисус меня исцеляет. Господь скрылся. И потом очень важный момент, что Господь встречает этого человека где? Где он встречает? В В храме. Правильно. Господь отвечает его в храме: отдадим должное этому исцеленному человеку. Он после исцеления идет в храм. Это тоже хороший замов. Когда мы часто Господу что-то просим, моли, дай, вот, мы не всегда потом идем Господу благодарить в храм, мы всегда. Редко, конечно, все бы точнее. А он пошел. И давайте мы сами здесь у него поучимся, этому человеку, что когда он у нас получается, уже какие-то чудеса явные, может быть, не явные какие-то, дела в жизни складываются хорошо, то мы тоже должны храм идти, как этот человек исцеленный, и Господу благодарить. Господь его сам находит в второй раз и говорит ему, значит, больше не греши, чтобы с тобой не случилось ничего худшего. Это еще один урок сегодняшней, э, сегодняшней, э, евангельской, сегодняшней, евангельской истории, потому что, э, значит, он грешил. Что нужно сделать такого, чтобы 38 лет лежать в ну, прикованном постели? В 5 лет ты ничего такого сделать не можешь. Даже в 10 лет ты ничего такого сделать не можешь. А вот в 15 можешь, и в 20 можешь. Стало быть, в было где-нибудь там 38 плюс 14 плюс 15, 50 с чем-то лет. Ну так вот, так сказать, из логики исходя. И Господь говорит ему, иди больше не пиши, чтобы с тобой ничего худшего не случилось. Казалось бы, что может быть более худше, чем 38 лет лежать э, на постели и проговорить расслабленным. Но Господь его предупреждает. И я где-то читал, слышал мнение вот, в сценарии, как он у нас говорил, учитель, что преподаватель, что есть мнение, что этот человек потом стал тем самым воином, который Христа ударил по щеке на суде у Каиафа. Когда он по Каиафа пошел на суде, помните эту историю, я Богослов написывает. Он начинает ему говорить, какой воин и хрящ слышит, э, Христа по щеке. А Господь что будет? Если я сказал худо, покажи, что худо. А если я, значит, э, сказал добро, зачем ты меня бьешь? Так вот, есть мнение, что ты человек вот самый, которого Господь исцелил. Видимо, и здесь Господь его предупреждает наперед, смотри, чтобы с тобой нечто худшего. То есть ты поднимешь руку на самого Бога, на того, кто тебя исцелил. Это, дорогие христиане, еще один урок сегодняшней истории евангельской, чтобы тоже так бывает. Человек получил какое-то добро, и как бы так и должно быть. Так и должно быть. Она на избывает деле, потом пускается это И это вопрос к исцеляющему. Потому что мы часто, Господу, когда человек болеет, себе, Господи, исцели, мне исцели. Очень важный вопрос мы должны себе задавать. Зачем ты хочешь быть здоровым? Чтобы что? Чтобы больше грешить. Вот алкоголик, который выразился от своего алкоголизма. Значит, хочу быть исцеленным. Для чего? Чтобы, потом, чтобы не было здоровой пищи. Для чего, чтобы печень была здоровой? Чтобы ты еще больше себя вливал алкоголем, например. Да? Или какие-то другие грехи человек совершил. Заболел, прочь, Господа там исцеление. Вопрос, зачем? И мы, дорогие братья тоже должны себе этот вопрос задавать, когда мы болеем с вами. Для чего мы хотим быть здоровыми? Иногда болезнь служит именно для врачевания телесных наших недугов. Точнее, душевных, не телесных, а душевных недугов. И иногда Господь послал нам болезни для того, чтобы мы больше не согрешили. То есть в рассвете сил, Бог заболел, и на в постели, ни о чем больше думать не можно, как собственной болезни. А какие там грехи? Человек, когда человек болеет, у него зуб заболел. Какой там блуд? какой, какой там пьянство? У него зуб болит. Спасите, помогите. Вот что угодно делать, а когда у тебя зубы все целы, голова так, не болит, все хорошо, сразу начинаешь думать, так, куда бы мне пойти, с кем-нибудь тогда, и начинается всякие полностью нехорошие нехорошим. Так вот, давайте мы тоже с вами, дорогие христиане, болезнью своим так относиться, что действительно, у них разный бывает смысл этих болезней. Действительно, бывает для того, чтобы мы духовно э, протрезвились. И вот э, расслабление тоже, конечно, про это. Ну, а, а значит, э, я вас и себя с этим днем поздравляю, потому что правда, духовно расслаблены. Мы такие, знаете, полухристиане. В Бокалюпсе сказаны такие слова грозные. Господь говорит, о, если бы это был горячий или холодный, Но ты не холоден, не горячий. Это я тебя измерна из уст моих. Вот давайте, дорогие братья и сестры, мы Поймем это сегодня, в настоящей неделе почаще будем этом, об этом расслабленно вспоминать. А мы, кстати, его вспоминаем всегда, когда мы читаем, что решаем молибвенный досяг. Мы сами каждый воскресенье и решаем ответы молебен. Так вот, в это святом молебень читается этот рынок как раз-таки. Вот. Ну и постараемся, чтобы мы были более собранными, чтобы мы не были полухристианами, чтобы были настоящими христианами. А нам для этого чего не хватает? Веры крепко. Потому что если мы четко значит, помнили и твердо верили, кто нас ожидает в будущем, то мы не были бы такими, так скажем, полухристианами. Ну, представь, что сегодня мы уже, да? и все, я всегда русский, у всех прощаний прошу, в пока, все, я готовлюсь. Вот, а такого нет, и поэтому мы так живем, а бы как. А, так что давайте стараться дорогие Батисества, тем более это очень, так сказать, всегда актуально. И вот, как раз я вот плавно пришел ко второй теме, которую я хотел сегодня с вами поделиться, это наше горе. Я вчера об этом сказал утром, но сегодня может быть больше, поэтому снова потом скажу. У нас, у нас, там где я живу, в Балашихе, в Балашихе, в Балашихе, вчера умер один священник, погиб трагически. Морг моровейский, мор, а 38 лет. Здесь Михаил из Балеси, наоборот. Ну, старой Ирия Михаил прекрасно мальчик вот тут из людей из Балашихе сегодня приехали. Это храм «Внеипо», это самый популярный храм в Балашихе в районе. Те, кто местный, Балашихевский не надо соврать. Все иногда его любят, маленький храм, и он там бонустоятель Служил 10 лет в этом храме, начиная с дьякона. Похоронил отца на этой неделе в Ярославской области. Ехала брат, и тоже погиб. Значит, Мать потеряла мужа, мать потеряла сына. А второй брат его тоже священник, а не воно в Франковском браке. Это Дмитрий живет. Вот, я здесь Михаил погиб, погибший. Сегодня он и Николаевич сейчас отпивает его, он э, слушал в 10 с утра сейчас отпивает. Я прошел вас в других местах помолиться, но старые дарили, хороший. бальчики вместе вместе, футбол играли, вместе вместе, в котором хоре пели. Так общались, в последние годы только, так сказать, в нашлись, так вообще мы с ним тесно достаточно общались. Вот, правда, такой светлый пастер, добрый э, ровесник, мой, четверо детей осталось, матуша, вот так вот лохните. Вот это как раз к сегодняшней теме, да, вот, никогда не знаем, кто умрет раньше. Вот есть 14-летний пацан какой-нибудь, да, и 80 летний старик, никто не даст гарантии, что старик умрет раньше, вообще никакой гарантии не даст. Ехал отец Михаил домой, да, он не был за рулем, он был пассажир, там, какой-то, видимо, не знаю, кто, может быть, не в трезвом состоянии, валить ему ночью, пошел на перевернулась, вот, вот. Водитель жив, а он от полученных травм скончался. Никто никакой гарантии вообще. Поэтому если мы с вами неделю прожили, Господи слава субтитры, с бы у нас еще неделю прожить. то мы постановлен на дыре Михаила. Еще пальчик в Богу, классный хороший. Вот. Аминь. Христос Воскресе. Аминь. Счастливая сегодняшняя поздравляет в Казахстане.